Okay. <laughs> Достойная наградка! Не могу взять этот предмет. Я больше не унесу. Сумки нет места. Слишком тяжело. Возможно, вс. Не забывай, удача, переменчиво. Спасибо. Благодарю. Мне нужна помощь. Спасибо. Благодарю. На, пригодится. Спасибо. Благодарю.